Уважаемые Нижневартовцы, дорогие наши ветераны, от всей души поздравляю вас со знаменательной датой 75-летием Великой Победы. Для нас нет праздника светлее и нет памяти священнее. День Победы – это наше национальное величие, духовная опора, которая объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Уважаемые ветераны, мы безмерно гордимся каждым из вас. Спасибо вам за ваш бессмертный подвиг, за нашу мирную жизнь в свободной и великой стране. Вечная память тем, кто положил свою голову на алтарь победы. Низкий поклон всем, кто выстоял. Дорогие земляки, я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и пусть не гаснущий свет вечного огня служит всем нам источником силы для новых свершений. С праздником! С Днем Победы!